Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами сегодня снова Екатерина Клопенко. Я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес Биосе», а также автором системы по продвижению личного бренда MLM бизнес на автомате. Сегодня хотела бы с вами поговорить о таком страхе, вернее, о возражении, которые мы получаем от наших потенциальных партнеров, как «у меня не получится». Это очень актуально. Мы живем... Век, который движется со скоростью света, скажем так, да? наши технологии различные, компьютерные смартфоны, видео. В общем, все это интересно, все это развивается с неимоверной скоростью. И многие люди, начиная в беседе, когда узнают, что нужно будет делать, да, что нужно будет изучать достаточно большой слой информации огромный пласт да, информации, не только технической, но и саморазвивающей информации, то есть информация, которая двигает нас, как Личность развивает, двигает нас вперед. Да? они начинают в себе сомневаться и говорить, что «у меня не получится». Причем они абсолютно в этом уверены, что у них ничего не получится, потому что они всегда себя считали абсолютно тихими людьми, например, да, или многие считают себя неспособными работать с какой-то техникой, многие считают, что они абсолютно некоммуникабельны и не могут общаться, допустим, на ту же самую камеру. Вот, и... В результате этого, конечно же, они пишут, что да, у меня не получится. Но что я вам хочу сказать, дорогие друзья? Вы, наверное, замечали, что когда случается какая-то такая экстренная ситуация, да, вот такие вот тихие люди, у которых ничего не получается, иногда действуют прям действительно слаженно, четко, прям как по команде, да, и у них все по полочкам. А мы стоя в сторонке, да, говорим, что ну надо же, я никогда не подумал, что у него это получится, да, ну надо же, я вот никогда не думал, что он сделает так все четко и так вот прям поэтапно. Ну, э, вот так вот сработал, как говорится, мозг. Поэтому хочу сказать, что... Мы используем свои возможности, которые есть в нас в каждом, ну, скажем, я не знаю даже, ну, процентов на 10, на 30. На самом деле все наши качества, они развиваются. Вы, наверное, да, многие слышали, что даже если у человека абсолютно нет слуха, его все равно можно научить петь. Главное, чтобы было желание у этого человека. Поэтому научить каким-то техническим трюкам, научить каким-то, я не знаю, видео, как снимать, да, или что-то еще, изучить какую-то информацию, то есть просто прочитать и изучить, а потом ее начинать применять. Но да, это достаточно все просто. Главное, чтобы было ваше желание. Когда есть желание у человека, да, то я вам гарантирую на 100%, у него получится абсолютно все. Я хочу сказать, что когда я пришла... В MLM бизнесе я была настолько а, зажата а, со всех сторон, что а, первый разговор с моим а, потенциальным партнером, клиентом а, выглядел очень смешно. Ну, просто очень смешно. Когда мне сейчас рассказывает спонсор то, что я вообще говорила и как я себя вела, то, конечно, а, надо было просто заснять тогда со стороны, и потом вот оставить, знаете, как запись для обучения. То есть мы все такие, мы все приходим и все чего-то боимся. Вы не думаете, что человек, который пришел в МЛМ, должен быть обязательно супер популярным, суперактивным, общительным, сверхвеселым и так далее, да, там энтузиазмом. Все это приходит, все это, как говорится, все это наживное. Тем более, когда вы выбираете себе хорошего спонсора, с которым вы можете общаться, да, с которым можете чем-то поделиться, то, конечно же, весь процесс обучения тогда идет настолько, я не могу сказать, что трудно. Он идет интересно, то есть вы обучаетесь и вам действительно интересно, потому что вы понимаете, что вы делаете а, прям успехи, да, добиваетесь какого-то результата. Причем успехи не просто в финансовом, да, как в, э, деле, потому что мы все-таки пришли сюда зарабатывать деньги, а успехи именно в развитии самого себя. И когда вы, допустим, первый раз заговорите на камеру, а, потом вспомните, что вы клялись и говорили, что я никогда в жизни не буду снимать видео, да, или вы провели э, прекрасную сделку, и вы будете клясться, что раньше в жизни вы не подумали, что у вас это бы получилось. Поэтому, ребят, если у вас есть желание, реальное желание, да, то не нужно бояться э, ничего, просто нужно действовать. Есть система, есть обучение, есть прекрасная команда, есть ваш замечательный спонсор. Все это даст вам силы двигаться вперед и достигать те результаты, которые вы поставили перед собой. Поэтому всем большой-большой-большой удачи. Жду вас к себе в партнеры. Буду очень рада всем и каждому. Отвечу, все мои контакты находятся под данным видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем до новых встреч. Все, пока-пока. С вами была Екатерина Клопенко.